Все о том как вернуть мужчину не наделать ошибок и сохранить семью говорит психолог специалист по возвращению бывших дмитрий норман как выиграть в любовном треугольнике и вернуть мужчину для начала нужно понять что когда мужчина уходит к любовнице у него нет задачи перейти полностью в ее владение для него очень выгодное положение когда он находится между двумя женщинами так как теперь может получать выгоды от обеих, при этом не нагружая себя никакими обязательствами перед ними. Жене он сообщил, или она сама узнала, что у него есть любовница, сняв тем самым все обязательства перед ней, а любовница знает, что у мужчины есть жена, и даже если он уже живет не с ней, то либо еще официально не разведен, либо он еще точно не определился и тем самым дает понять любовнице, что претендовать на него полностью пока еще рановато, тем самым не нагружая себя обязательствами и перед ней тоже. Мужчина заинтересован в том, чтобы такая схема существовала как можно дольше. Рассмотрим, что сейчас действует на мужчину и почему он на момент ухода выбрал любовницу. Какие силы тянут его к любовнице? У мужчины включилось сильное влечение и страсть к ней, и это основная причина, которая тянет его в ту сторону. Любые его попытки рационализировать это влечение или объяснить жене, почему же он выбрал другую, являются фикцией и ничего общего с действительностью не имеют. Влечение и страсть усиливаются двумя факторами: во-первых, любовница не является в полной мере его женщиной, что делает ее более привлекательной. Во-вторых, Имелся дефицит внимания, вызванный тем, что мужчина, находясь в отношениях, не имел возможности проводить с ней столько времени, сколько хочется. Какие же силы удерживают мужчину в отношениях с женой? Первое. Мораль. Он ведь знает, что изменять плохо, бросать жену плохо, бросать детей плохо и, помимо собственных угрызений совести, понимает, что в результате столкнется с осуждением общества. Угрызение совести – это чувство вины. Страх быть осужденным обществом – стыд. Второе. Близкие отношения и зависимость от них. Любой партнер при разрушении отношений, уходящий или остающийся, будет испытывать страдания. Так как в данном контексте эти страдания являются результатом усилий психики по перестройке под новые условия жизни в отсутствии близкого человека. Но так как мужчина уходит к женщине, то временно психика подставляет ее на место жены, как недостающий элемент. И поэтому какое-то время мужчина будет испытывать намного меньшие страдания, чем женщина, от которой ушли, и у которой нет замены для недостающего элемента. Зависимость от отношений мы назовем привычкой, а сами близкие отношения и те коммуникации, которые были созданы за долгие годы, возможностью удовлетворять свои эмоциональные потребности. Эмоциональный ресурс. Сюда, кстати говоря, входят и положительные чувства, которые есть у мужчины к своей бывшей женщине. Но на момент ухода они совсем незаметны, так как он себе их запрещает. Иначе ему было бы сложно выйти из этих отношений, поскольку это увеличивало бы чувство вины. Третье. Его отношение к вам. Один из распространенных способов запрещать себе положительные чувства к жене и уменьшать свое чувство вины ⁇ демонизировать свою женщину. Для этого мужчина фокусируется на негативных ее сторонах и при необходимости вспоминает о своих прошлых обидах на несколько лет назад. И этот негатив не только помогает закрыться от этих чувств, но также и уменьшить чувство вины. Ведь если моя женщина монстр, то значит я имел право ей изменять и уж тем более имею право от нее уйти. Логично, что чем больше накручен негатив, тем больше причин сделать выбор в пользу любовницы. И наконец четвертое. Ваша ценность. На момент его ухода для мужчины она... На очень низком уровне, так как именно по этой причине у него и появилась любовница. Вы всегда были доступны, зациклены на мужчине, он чувствовал, что вы сильно зависимы от него эмоционально и никуда не денетесь. Еще, возможно, и унижались в этих отношениях, терпя от него то поведение, с которым были не согласны. Какое-то время, когда уже у мужчины включилось сильное влечение к другой женщине, он находится еще в отношениях. Это происходит потому, что чувство вины, стыда и эмоциональный ресурс больше, чем влечение. Но по мере увеличения негатива в сторону своей женщины, когда-то чаша весов перевешивает в пользу любовницы. И здесь либо мужчина провоцирует какой-то очередной конфликт, после которого уходит, обвинив во всем женщину, либо иногда просто объявляет о том, что у него есть любовница. После этого действия система приобретает статичный вид, и мужчина будет стараться как можно дольше делать так чтобы эта система оставалась в таком положении. И как только один из элементов будет пытаться разрушить эту систему, будет принимать карательные меры по отношению к этому элементу. Как же вы можете повлиять на ситуации, чтобы изменить расклад сил в свою пользу? В любовном треугольнике выигрывает тот, кто первым из него выходит. Так что же будет, если вы самостоятельно выйдете из этой системы? Выход из треугольника означает принятие добровольного решения об отказе за конкуренцию с ним. То есть, по сути, вы отпускаете мужчину на все четыре стороны, в том числе не оставаясь с ним друзьями. Что при этом произойдет? Первое. Способность принять такое непростое волевое решение и не бегать за мужчиной уже в какой-то мере повысит вашу значимость для него. Второе. Если вы прервете с ним все контакты, вы станете для него недоступной женщиной, что значительно повысит вашу значимость. Безусловно, первое время он даже будет рад, что вы наконец-то освободили его от своего напора. Но со временем ему вас станет не хватать. Третье. Теперь он не сможет удовлетворять и закрывать свои эмоциональные потребности, которые удовлетворял с помощью вас. И со временем начнет испытывать все сильнее и сильнее потребности в этом. Четвертое. Страх потерять вас окончательно. Продолжительное время, наблюдая за тем, что вы так и не идете на контакт, у него появляется уверенность в том, что вы действительно никогда не примете его обратно. И тут у него возникает чувство потери что благодаря эффекту владения резко поднимает вашу значимость и желание снова вернуть вас в свою собственность. Пятое. Чувство конкуренции. Понимая или предполагая, что раз ваше внимание не направлено в его сторону, значит оно переключилось на что-то другое. И здесь он вступает в конкуренцию за вас. Что же при этом происходит на другой стороне? Первое. Теперь любовница всегда в доступе и тем самым постепенно снижается ее значимость, а вместе с этим и влечение к ней. Второе. Когда эмоции идут на спад, чувство вины и стыда выходит уже на первый план и начинает вызывать у него все больше и больше страданий. Третье. Из-за того, что вы вышли из этой системы, те эмоциональные потребности, которые он удовлетворял через вас, дают знать о себе, и, конечно, он попробует решать эту проблему с помощью новой женщины, более активно сближаясь с ней, негласно требуя, чтобы она как можно скорее заместила ему вас. Но так как, во-первых, она не вы, а во-вторых, для создания похожей связи нужен сравнимый по длительности период совместных отношений, конечно, она не справится с этой задачей тем самым неудовлетворенность, а вместе с ней и недовольство этими отношениями будет расти. Четвертое. Так как тот негатив, который у него возник к вам, являлся созданной им иллюзией, а при отсутствии контакта с вами она будет разрушаться, через какое-то время он иначе будет думать о вас, и у него начнут появляться ностальгические моменты касательно ваших отношений. Как только любовница узнает, что вы больше не мелькаете на горизонте, она будет стараться как можно активнее втягивать мужчину в отношения, чего ему не будет хотеться, и он будет саботировать этот процесс. И чем больше она будет прилагать усилия, тем больше он будет сопротивляться, и в итоге это и приведет к неразрешимым противоречиям в их отношениях. В результате, те силы, которые будут тянуть его обратно к вам, станут намного сильнее, чем то, что будет удерживать его в тех отношениях. Но вам нужно понимать, что это еще не окончательная победа, так как если вы слишком легко и неправильно примите его обратно, он будет бегать туда-сюда. Почему так и как сделать, чтобы этого не произошло, я расскажу в других роликах на этом канале.